Хочу тебе напомнить о том, что прямо сейчас в паблике Шока разыгрывается PlayStation 5, девайсы Logitech, скины, премка, ну а также бесплатные часы в киберклубе, не в нашем, если что. 70 мест фризовых, это самое большое количество мест, которое у нас было. Приму участие обязательно, условий всего лишь 3, и участников сравнительно мало, поэтому прими участие я оставлю ссылочку. Не забудь по-братски, будь частью нашего комьюнити Здорово, молодые люди, меня зовут Шок И давно вы играете у нас на себе Шоки, Шоке Вы не видите читеров, их как будто нет Вы не видите токсиков Да, понятное дело, что они есть, но их становится все меньше и меньше Потому что мы наблюдаем за всеми Мы наблюдаем за тобой, пока ты играешь Как только ты кидаешь репорт на человека, мы это все обрабатываем У нас около 200 модераторов, которые работают на проекте И все это волонтеры мы не платим зарплату, представляете? Ну, почти не платим. Самые высокие звания получают зарплату. Так вот, сегодня я с модератором и с главой поддержки буду разбирать тикеты сам. Я посмотрю, как это все работает. А из-за чего я это все начал делать? Сейчас вы увидите, как это все происходило. Чем меня эта идея зацепила? Я думаю, что можно начинать. Приятного вам просмотра. Это а Патруль, только не в CSGO и не на Фесте, а на Сабиршоке. Полетели. Так, первая ситуация. Сейчас написал человек в комментариях. «М -м, спасибо за использование сторонних ПО. А, только я ни чем не играл и на аккаунте была премка. Спасибо. Вы были навсегда заблокированы за использование запрещенного ПО. Блокировка обжаланию не подлежит, но мы нарушим это правило. Нам говорит Прогер о том, что любой бан, он заслуженный. Если вы вот такое сообщение получает человек, значит там точно был чит. Сейчас после вот этого комментария, где чел нам нагло врет, возможно, мы его проверим. Мы его сейчас позовем в дискорд и мы вам покажем, что у него будет чит. Это дефолтная ситуация, которая у нас происходит на проекте. Люди врут так нагло и грустно. Первая новая, два калаша Вингман. Ну, посмотрим. Возможно, я дико ошибаюсь, и он чистый парень. Так. А, откройте ваш основной браузер. В загрузки зайдите. Ну, вообще, я очень давно могу сказать, типа, то, что я юзил читы, но вообще давно, типа, у меня папка осталась, но могу зайти, пока то, что у меня подписка закончилась, и я тут не играл вообще с читами, типа, я играл на другом аккаунте. А покажите, что за чит. Такой вот. Ну, зайти, пока то, что подписки давно уже нету. А, смотрите, у вас античит мог просто задетектить, что у вас он на компьютере находится. А, я бы давно уже ничего не пользуюсь. Ну он у тебя остался, видишь этот файл? Покажите еще, покажите осталось. еще раз. Ну ну как давно? Там Это вы. папки rage были, хак. Плюс, и там, э, вот, у меня давно работает. уже стекла. Я ничего не спорю, типа, он платный был, и поэтому я боюсь спорить бесплатно. Смотрите, ну, скорее всего, а, античит просто задектил за, за то, что у вас а, на компьютере хранится чит. И у вас же, наверняка, не только этот чит на компьютере. Нет, у меня все. Я ну, такой... а зачем такие комментарии писать? Ну, себе же врешь. Ну, я же говорю про CSGO, типа, я, я так тут что... Я последние файлы включены. Так, э, папка Валхак у вас, да, еще какая-то есть? Угу. Mm -hmm. Ну, ну, смотрите, Это вот. еще второй чит. Да, смотрите. Но я тебя типа, тоже не использую. А, смотрите, по, по, по, по, по правил, послушайте, по правилам данного проекта а, написано, на серверах также запрещено использование сторонних программ, скрипт, ба багов карт, дающих преимущественно другим игроками любые упоминания читов, скриптов, даже на персональном компьютере игрока. То есть даже любые упоминания читов, скриптов, даже на персональном компьютере игрока. То есть хранение читов также запрещено на компьютере. Скорее всего, у вас античиты задектил. Я надеюсь, ты признаешь свое вино. Я, да. Ну, все хорошо, спасибо. И удалите, пожалуйста, комментарии, если вам не сложно. Хорошая работа, Олег. Это только два чита, которые мы заметили у него, представляешь? Да, у него там много чего, на самом деле. И по другие любит, игры. Любит, чит, любит обманывать выигрыш, наверное. Да. Вот сегодня я говорю днем. Таких же два человека было. Я их решил проверить. И вот там в рабочем чате вот у нас есть, я туда скрины скидывал. Ладно, а... давайте слушайте. Я хочу немножечко. Пожить ролью модераторов Погнали, пойду на тикеты Небольшая рекламная интеграция, мы сейчас на сайте GGDrop и тут добавили Новые кейсы, осенние, rush school Где лето, где на ваше здание, про SF, До последнего урока и я не глобал, как раз я не глобал Я и открою прямо сейчас, Сайрекс мне падает Извините меня, сколько он стоит Я потратил 2000 рублей, 1000 рублей Ну окей, мы в минусе на 1000 рублей, мне упал Токен, если что, это обновление Новое на GGDrop и вы сможете Использовать эти токены, ставить И зарабатывать еще сверху, смотрите, вот у меня на палате 118 монет. Я могу поставить 70 монет. И я могу принять участие в этом джекпоте. Ну что ж, пошла рулетка. И сейчас выбирается тот скин, который будет разыгран. И это 500 рублей. По сути, у меня здесь самый большой процент. 70% я вложил больше всего токенов. И здесь побеждаю. Не я. Выиграл чел с каким-то маленьким процентом. С одним процентом. Ладно. Я лучше прокручу барабан. Не выпало рандом кейс при пополнении 200 рублей. Но прямо сейчас я веду секретный код Шико Г. И у меня открывается вторая прокрутка. И сейчас мне падает э, два бесплатных кейса при пополнении от 400 рублей. Вот такая вот история. Если что, этот промокод я оставлю в описании. Вы можете также подкрутить этот барабан бесплатно два раза подряд. Ссылка на джиждорпис в описании. Ну а мы идем дальше. Прямо сейчас я нажимаю на стать на Prime и становлюсь модератором на этот Prime. Так, нажимаю актуальные тикеты. И вот они. Это откры... Это, Это все? Ага. Это что? Да. Это все тикеты, которые сейчас есть? Ну, у нас же работяги работают. Опа. Ой, В... больше нету. Да ладно, так быстро. Да. Тебе тут автокликер надо, если что. У меня завтра еще 50 модуров. О, пришел! Проблемы с хранением данных принять. А быстрые пролагивания пишет еще. Вон у тебя ниже есть IP-адрес, на него нажимаешь, и тебя перекидывает на сервер. Ааа, сервер, смотри, в говне каком-то. Офигеть. Ну все, отправляй это сервер на переработку. Передал, короче, передал. Короче, да, хорошо. Этот записываем это сервер, как посмотреть, что с ним, да? Сервер в, в говне исправим. Закрыть тикет, правильно? Нет, ты должен отправить это, ты должен тегнуть Даню, отправить это ему. Вот так, да? Да, да, да примерно так. Хорошо, я это записываю и отправляю нашему Дане, да? Да, ты отправляешь. И дикий красный вар, правильно? Хух, ребят, первый тикет. Закрыть тикет. Все? Ура. Если что, все модераторы, которые сейчас ловят тикеты, они все сидят в Дискорде. Модератор номер один, номер два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. На, на прайме, на прайме, на ханесе есть специальные модераторы. Еще поддержка, Дискорд, саппорт, ну и сами прогеры, вот самые главные здесь сидят. Ой, о, о, о нарушение правил. Привет. Ура. АФК. Так, погнали. Заходим на сервер. Нарушитель люмик. Погнали. На ретейке АФК стоит. Как он может АФК? Если он крутится, я его забаню сам. Так, ну что, мы зашли на сервер, и я как-то не вижу, что чел АФК. АФК стоит. Что? Нет, так он может стоять 10 секунд, вот так, а потом пойти. И вот так, как может быть. Подожди, он реально стоит АФК просто. У него минута Чуваки, ну АФК стоит. А что вместе делать? Наблюдатель ну, перекинуть? ты можешь да, его да. либо кикнуть, либо перевести в наблюдателя Админ, переместить игрока Люмик, а спектаторы Все, отправил И Нарушитель был наказан Все, второй что? тикет, чуваки, второй тикет уже есть Опять их нет А раньше их было штук 50 за раз А сейчас модераторы у нас работают Сейчас сколько активных модераторов? Прямо сейчас Человек. АФК Что такое вообще? Так, ну, чуваки, только что я зашел на сервер, но Чел только что при мне вышел, поэтому, наверное, его кикнул наш бот, который отвечает за ФК. Идем дальше. Порш игровый процесс. Ретейк 46, Тетрайн. Uh, я, я, я не хочу играть на этой карте. Ууу, uh, это было 6 минут назад, он написал в чат. Дружище, я тебе сочувствую. Скипайте эти карту эту приз. Боже, он серьезно? Да пош. Не, можно... все, чувак, он меня раздражает. Как, как мне его забанить? Ш что... Подожди, ты, ты не имеешь права, тебе нужно посмотреть, как он играет. Так, чувак, я... он на базе сидит. Он не хочет играть на этой карте. Может, он лагает? Ну смотри, что он делает. Но ну, да. он же не нарушает правила, он просто не знает карты. Но, ну, челикам чили, ну, не нравится играть против такого... Руслан, ну, говори. Но это же не значит, что таким запрещено у нас играть, правильно? Это просто новичок. Ты можешь его предупредить и потом либо забанить за рекламу в Нике. Посмотри. Да, давай. Его... Так, я, я прописываю админ, управление игроками. Кикнуть э, игрока? Да, можешь нажать кикнуть игрока, потом его никны. А, реклама в нике? Да, просто нажимай реклама в нике. Все, я его кикнул. Ладно, все. Получается, я нажимаю, что игрок был наказан, правильно? Да. Так, читер. Ой, нарушение правил. Неспортивное поведение. А, в чате пишет. Ты нуб. Я, с... я не могу, бегу. Пошел. Лох. Молчаль. Ну, какой-то неодекват, чел. Отправитель Тайрон. Нарушитель пирог. А, Давайте подключаться, аэротек номер 10, карта Демираж Ну что ж, смотрим, говорят, неспортивное поведение Да, он все хорошо делает Ладно, я думаю, что так и будет продолжаться Я ему, знаете, что сделаю? Я ему дам мут за оскорбление в чате Пирог, отключить чат, да? Что сделать? Первое оскорбление уже было Сколько? 6. 6 часов. Отключил чат на 6 часов. Отлично. Неплохо, чуваки. Все. Идем до... Выходим с сервера. Этот тикет мы называем закрытым. А, и нарушитель был наказан. А, спам-чат 12312. 2... да он рофлит. Пиви, ты меня слышишь? А, ты получил тикет за спам-чат 123. Поэтому попрошу тебя больше так не делать. Хорошо, спасибо. А, стоп, чё? Это шок, Это шок? <смех> Я попаду в Да, попадешь. Да, попадешь. <смех> все, давайте. Пожалуйста, больше так не с вами. В следующий раз будет бан. Давайте. Препятствия в игре. Препятствия в нормальной игре. Смотрим. Мото хорошее. Видит чела, пытается его убить. Убивает первого. Играет старательно, все делает правильно. Кидает мотов, делает первый kill, делает второй kill, делает третий kill. Очень хорошо, очень хорошо, прям очень Очень хорошо э, Чуваки, написывайте пожалуйста Что именно, какое препятствие было в игре Нарушений не было, погнали дальше Следующий тикет, читерство Execute. Он пишет, что ВХ ВХ конечно сложно будет проверять Но смотрите как много тикетов он получал Очень много, смотрите пацаны и все одно и то же пишут, что ВХ Яникс Сколько часов? 14... За 14 часов столько тикетов? Ну, это странно Экзекьют Сейчас Тера должен зайти на сайт, если что Это отличие от ретайка Под ним находится Чел Ну, можно про него знать, понятное дело Очень... Ну, ладно Нормально, нормально все Общается в команде Но его убивают сзади он этого не мог ожидать Ну, сейчас посмотрим еще Вот смог, будет убивать Но если столько репортит, Значит, за что-то Значит, он смог стреляет бежит спокойно знает слушай но ну про этого ну ладно, его было его максимум можно было бы услышать хорошо да, да, давай досмотрим но на первый левел на новом аккаунте это очень странно выглядит все вот если это учесть понимаешь Ну почти. мне кажется он тупик он специально сейчас это делает пошел на шор да а мне еще кажется что можно проверить его на мультиаккаунты. это тоже можно сделать Зовите, его я его зову на проверку ну что ж л-хакинг Будьте знакомы, это наш модератор И прямо сейчас он проверит человека на читы Мы проверим весь компьютер от начала до конца И не только компьютер Для начала откройте ваш браузер А, смотрите, а у вас экстрим инжектор на рабочем Ну Зачем вы читами пользуетесь? Это запрещено на нашем проекте У него на рабочем столе читы Ну тебе вот это да, вот это да Рассказывай, смотри Подожди, а что это ты? Это что? Это что такое? Ты же знаешь. Это... Ты же знаешь, что это. Да, я, я понимаю, что... Подожди, ну почему так выглядит? А зачем ты так делаешь? просто проверить. Смотрю, кстати, на, на экзекьюте течет не работает. Правда? Да, да, на ретейке, если я зайду, то там, там может через 5 минут даст блокировка. На экзекьюте вообще не. Хорошо, мы проверим присутствие читов, античита на каждом сервере Спасибо тебе большое за помощь, за аккаунт и получишь бан а, Пожалуйста, врубайте свои читы, играй спокойно Либо играй с на ХВХ Тебя если что проверили, же... 17 администраторов, просто, просто посмотрели а почему, да, я я, а почему вы ни разу не проверили на читы? Потому что не было подозрения вот на чита, если он играет хорошо Все. Никита, мы только что нашли читера, которого не могли забанить 18 модераторов И мы посмотрели его компьютер, у него на рабочем столе папка с читом Смотри, он говорит, что на экзекюте нет вообще античита На ретейке сразу вы забанили, на экзекюте его не банят Проверь, пожалуйста, античит на экзекюте. Все, спасибо большое тебе, дружище, я тебе даю бан навсегда Удачи, спасибо Дала. Все? Минус один yeah. читер. Мы одному читера забанили, мне нравится. Ну, по сути, все. Тут три читера, их рассматривают другие модераторы. Я это не буду принимать. Отдадим кому-то слоты. Я захожу сейчас в прайме и нажимаю уйти из прайма. Все. Я... Закрыл тикетов около 10, я вам все это показал Ну а если вы хотите быть волонтером Сабиршока, тратить свое свободное время Общаясь с новыми людьми, занимаясь такими тикетами Может быть вам это интересно, то я оставлю анкету в описании Вы можете подключиться к нам, Руслан вас примет, он глава поддержки, да Руслан? Да-да Все, он займется всеми этими вопросами и вашей заявкой Ну и понятное дело, все модераторы, которые у нас работают, они получают бесплатный премиум Ребят, с вами был Я Шок. Спасибо огромное за гребаный просмотр. Если вы хотите вторую часть такой модерации, то пожалуйста, поставьте лайк, и я буду знать. Я правда не знаю, как этот ролик залетит. Серьезно, вообще вот не знаю, просто вообще не знаю. Может быть, 50 тысяч просмотров. С тобой был Я Шок. Играйте на себе шоке, не нарушайте правила, потому что мы вас забаним. Всем пока!